Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем проходить туалет-менеджмент-симулятор. Да, в этой серии мы будем уже финал, как вы поняли, уже на превьюшке финал. Так-то все финалочка, короче, да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто, кто кушает, кто нет, и провести мини-викторину, опять же, да. Вам нужно поставить лайк за 5 секунд, да. И подписаться на канал, нажать на колокольчик, короче, давайте начинаем. Раз... Два, три, четыре, пять. все если успели, красавчики, пишите в комментариях. Я буду отвечать и писать, красавчики, как всегда, в принципе. Да, а кто не успел, ничего страшного мыть сейчас, пока я разговариваю. Да, опять же, да, подписаться. Ну, если вы не выполнили, просто поставь лайк, нажать на колокольчик. Кто что не выполнил, короче, давайте. Пока это время есть, успеть. Короче, все. Если успели, все мы начинаем. Короче, да. Сейчас нам нужно помыться, поесть. Это все понятно. Это мы уже все знаем. Это уже, по-моему, неинтересно. Давайте звук сделаем побольше. Все равно не слышно нифига. Почему бы и не сделать. Так. Или нормально? Да не, ну нет, не нормально. Короче, в этой серии будем уже все финал. так-то. Нам нужно что сделать? Собрать всех людей, которые... Нам нужны... Я не знаю, как мы это будем делать. Давайте будем сначала хотя бы как на надо там делать. Сейчас будем мыть, там, туалеты опять и мыть. Это как в прошлых сериях по этой игре, в принципе, мы делали. Мы Мыть туалеты сейчас будем опять, деньги забирать и... Вот я дебил. Блин. Ну ладно, у меня, сам, у меня туалет первый смоет сам, так что мне, в принципе, пофиг. Блин, ну я и дебил вообще. Ч я их забыл вообще опять? Вечно забываю. В прошлой серии забывал и сейчас забываю. Забываю со временем взять самое нужное. Деньги и телефон. Почему я забываю? Не понимаю. Чё он их ложит вообще? 124 евро, нифига себе. А, я знаю, куда они денутся. Я знаю, сейчас счета придется оплачивать, да? Вот ты, блин. А если я в минус уйду, то нормально, нет? Нет, не нормально. Да, точно, счета же надо оплачивать. А счета оплачиваются, или что? Кто не знал? Кто не знал, то я вам говорю. Последней серии по этой игре. Они оплачиваются, да. Мне это плохо, блин. Мне это не нравится вообще. Так, тут чисто? Вроде да. Вроде бы все чисто, но... Ну как-то подозрительно, она подозрительно чисто как-то, потому что я. Ну конечно. и рак. А как раковина сломаться могу? Что? Почему? Читай. Блин, а не хочу я читать. А как назад вернуть? А чего нельзя? А, да ладно. Положи телефон. Okay. Да. Да, да. Вс. Теперь? Угу. Угу. Нанять, пей. Да, надо будет полиция рядом. Да мне наплевать на твою полицию. Что она мне сделает вообще? Я вообще уже не боюсь ее. Последняя серия, блин, уже. Что мне бояться? Тут какая-то милиция, блин, ходит. А я вообще буду как э, мирные граждане. Буду сейчас он туалеты мыть. Я работаю здесь вообще-то уборщиком, блин, в туалет туалеты мой. Правда не уборщика, а просто просто просто, а просто а я просто. Так я нет, да нет у меня лицо, чего мне жало-то? Нормально все. Нет, все плохо. Ой, извините, я не хотел. Блин, а закрой уже, задолбал. Я иду за ршиком, конечно, я так люблю так это делать, задолбал уже. Вечно за ршиком придётся ходить. Ну, хотя бы не за Вантусом. Ладно, Вантус тут не надо. Ну вот, вещь мне даже милиция не найдёт, потому что я туалеты чищу. Туалеты чищу, блин. Меня он не найдёт. Никто. Офиг... Офигенная работа у меня, конечно, ну да. Туалеты смывать, блин. За теми, кто не умеет это делать. Комфорт минус один. что такое? что сделал, почистил. что такое? комфорт комфортно минус? На милиция идет, я чувствую. Я прям чувствую. Пяточками. А, ну-ка. Нет? Нет? Ч, прошла уже милиция? Я чувствую, что она где-то здесь. А, нет, уже вс ⁇ нет, милиция. Короче. Милиция только в том случае будет, если там будет все плохо. Я не знаю, как она, меня будет штрафовать. Вот серьезно. Ух ты, нифига себе тут. Плохо все. Тут все плохо. Логично, тут всегда так плохо все. Кстати, я могу сейчас кое-что сделать. Самое важное в своей жизни. Следующая. Нет. Лили? Лили. Не понял. Это одна и та же. Лили не понял. Это все одна одна? Ты что, издеваетесь? на одна? Офигеть. Это все одна, что ли одна? Не, надо кого-то другого звать. А, тут нельзя. Ну ладно, давай. Короче, блин, я, я не по я потом. Блин, что происходит вообще? Я в окне, в смысле? Как это? Не понял. Да, серия немножко странная будет вообще, даже очень немножко. А чего? Я не могу позвонить. Что за бред? Я же могу. Все. Чего? В смысле? Ты что издеваешься что ли? Он надо мной издевается. Я, я сейчас в милицию позвоню. Издевается надо мной эта фигня. Вот это, вот, вот это, вот фигня надо на мной издевается. Не знаю, я надеюсь, она попшикала. Я надеюсь на это. О, денежки е. -е. Надо позвонить, Сер ⁇ Надо кому позвонить. Иначе будет плохо. Да следующее. Нет, почему лили все? Да блин, лили или все? Я хочу кого-то другого, там надо других надо. Ну, ладно, позвонить. Ладно, позвоню. Позвонить! Все, позвонить. А то вообще офигели. Короче, позвоним. Хрен с ним. Нам это все равно придется сделать. Звонить все равно. Да я же! Ты чё, издеваешься? Опять шик тащить, что ли? Вы что, издеваетесь надо мной? Уже вечер как бы. Ко мне кто-то идет уже. Не смейте! Я Ёршиком тут работаю. Подождете, правильно? Нет. Нет, Ёршик! Все, капец. Я пошел за Вантусом. Блин, а что после Вантуса будет? Вообще, бытый капец. Блэээд. Тут тоже надо Вантусом что-то ломарить. Ничего? Они вообще сюда не шли. Офигеть. Вот это не повезло. Фортануло. Но здесь не очень. Здесь, здесь не фартануло кому-то. Сейчас тараканы заведутся, будет капец. Если я вовремя ничего не сделаю, какие-то меры не приму, то тут тараканы будут бегать. Реально, как в прошлый раз. Как в прошлой серии. Да. Это будет вот, уже кто-то звонит. А я вообще на работе. Как я могу что-то сделать? Вот что я могу сейчас сделать? Я вообще в стене застрял. Капец. Hello, hello. Hello. Да подожди, пять минут надо. Надо в положить, я сейчас приду. Я вообще на работе. Вообще. Как так-то? А? На работе мне мешают работать, блин. Мешают работать на работе, блин. Чайку, я с чаем приду. Да-да-да, сейчас я приду. Блин, ну реально надо открывать дверь. Ты открыв! Бегу уже! Бегу! Беги! Быстрее, пока она не ушла нафиг. Беги, дурень, ты чё? Ой, дурак такой тупой. Дверь открыта на кого? Ну офигеть. Вс, я сейчас приду, мне надо... Блин, Доделать. Я не доделала, она у меня... Hello! Hello! Она мне на не няня. Сейчас музыка будет играть, да? Или нет? Да, сейчас музыка будет просто окудеть на весь двор. На весь город будет музыка просто. А реально, я был на работе, а музыка слышно было, Прям вообще. Капец какой-то был. Тут мужик, по-моему, бегал, да? Деньги мне должен был ставить. Да, мужик, здоров. Уже музыка играет. Но мне, в принципе, как-то пофиг. Она пускай танцует, а я буду своим делом, делами своими за заниматься. Чего нет? Но Ничего нет. Они могут, конечно, его своровать, но мне, в принципе, как-то пофиг. Нормальным музон там говорит. А, мне плевать как-то. Я мой пол. А я мой пол, почему бы и нет? Музыка играет, а я под музыку. Мой пол на работе. Почему бы и нет? Очень хорошая игра. Мне нравится. Чё? Я же. А кто тут? Ты чё, кто-то приходил? Да, вон следы, прям я оставил. Хеллоу, хеллоу, хеллоу, холоп, холоп. Hello, Хэллоу. надо идти домой, наверное, я чувствую. Так, я хочу еще кому-то позвонить. А давай позвоним, позвоним. Ну и фиг с ним. А какая разница? А что, типа разница какая есть? ТМС. Ч, хэллоу? Где хэллоу? Ещё танцует до сих пор. Я домой уже иду. Сейчас музыка забахает и все. Чё танцую? Я тоже так умею. Я тоже так умею танцевать. Надо пожрать. пожрать надо. Ладно, танцую, мне плевать. я пойду посплю. А сколько сейчас времени вообще? Что делать вообще? Пять утра! Вы чё, издеваетесь, что ли? Мне на работу завтра. Офигеть. Пять утра, ты чё? Спать надо уже. Бля, уже пять утра. Что уже пять утра? Танцует до сих пор. Пять утра уже, ал! Да что ты делаешь? Я прыгать хочу. А что это, стендап? Стендап уже надо. Хэллоу. Отлично. <свеч> а ну, могу ли я выпить? Мо могу ли я выпить? О. Банка с солями. На. <свеч> <свеч> Мне так же вообще. Ну, а я тоже колы выпью. Почему бы нет? Колу давай выпью. За тебя. За тебя колы выпью. Ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас пойду покупаю. М -м -м. Чего? Хеллоу, мы уже здоровались, как бы. Отлично, я люблю Той танец. Mm. Yes, опять. Хренец какой-то. Происходы из. Все, я пошел. Хватит уже ⁇ жрать, блин. Она, она ко мне идет ⁇ жрать только и вс ⁇ я накрыл еще и на работе не кормит, что ли? Хотя это и есть работа. Приходи, конечно. Еще? В смысле? Не, ну реально надо на работу идти уже. Что-то мне это не нравится как-то. А у меня уже консерв нету. Да блин. Да мы уже знакомы давно. О, кола. у меня так раз она вроде есть. 26 сек. На. Ты чё дурень, что ли? Я чуть не выпил, удалось. Да, я сейчас походу буду банкротом немножко. Еды нету у меня уже, я обанкротился сейчас. Все, до свидания. У меня еды нету, все. Ее, счастливый, я тоже счастливый, я вообще обанкротился уже полностью. Я раньше деньги на еду вообще не тратил. Никогда, вообще. Реально, в этой игре я деньги на еду не тратил. Вообще никогда. Вот сейчас я только потратил еще пару. Ну не то, я ничего не потратил. Придется потратить мне по ходу. что уже? Уже 8 утра. Давно не 8 утра уже. Где? Не понял. Ал ⁇ где? Так, у нас нормальные уже отношения. Я могу уже ехать, а? Давай спросим мужика, я могу ехать. Ну и вроде ей нравится, поедем, может быть, уже. Да, давайте спросим. У мужика вопросик-то крови. Да, мы должны уже поехать, я уверен. Мы скоро должны уже в отпуск уехать. Не можем идти. Нужен три человека. В смысле три? А ч так много? Ты что, издевайся надо мной, что ли? Три, три, а не ноль. Ноль, вот это да, ну ноль. Блин. Клиенты. Предыдущий день. Двенадцать. Должно быть двести. Вот тогда нормальный бизнес. А это фигня, а не бизнес. Это только название бизнес. Двенадцать человек в день всего приходит. Это мало. Это очень мало. Но меня как-то пофиг. О, мужик, иди сюда. Ты забыл, как сюда ходить? О, с мужичейки. ничего себе. Посмотрел, как туалеты там. Нет! Бля. Ой, бляха, я вантуса затащу. Не вантуса, ну я вантус тоже могу тащить, но нет. Ну я чувствую, что какой-то КП сейчас будет. Че там, вантус надо? Нет? Ну здесь не надо, там надо. Здесь точно надо. Да, Вантус тащить надо. Но ну, не Вантуса, а эту фигню. Как она называется? Забыл уже. Ершик. Блин, Вантус. Ну, Вантус это тоже. Ну, ёршик это уже... Вантус это уже уже все плохо. И Вантус это да, это уже все. Если печально все. А Ершик это еще, когда... Ну, так. Ну, немножко не уследил. Ну, немножко прям не уследил вообще. Ну, капельку не уследил. Двоих человек не уследил, подумаешь. Ну, это же немножко, ну да. Да вон в стену не может, он дверь не может выйти, он в стену ходит. В стену тоже не может. Почему-то. Ну да, туалеты надо покупать новый. Да они сейчас счета придут и вообще фиг, они туалет куплю, блин. Я уже больше его не куплю никогда уже. Если счета сейчас придут, то... за воду, за, энер... за электроэнергию придет по 100 долларов каждая, блин. Не, я банкротишь сразу, просто минус все деньги. Мне надо звонить быстрее, пока день, счета не пришли. Потом, в принципе, пофиг. Следующий. Давай позвонить. Позвонить. Эллин уже идет, окей. Но я позвонил. Ну все, минус все деньги. Уже сейчас прям вот так вот. Бах и минус. И все с... прям как с куста. Прям как с куста. возьмет и деньги все солью капец так блин а вы куда идете там может грязно я должен проверить не нормально нет не нормально нифига пока нет вот теперь норм идет все теперь да нормально а то я не услежу чуть-чуть и все и все капец капец было это а ладно что деньги устанавливаю. Хотя бы деньги есть, это да, хорошо. Мужик, не иди туда, я уже вантус бегу. Я за вантусом бегу, мне плевать уже. А за ершиком вечно за вантусом. Ну, вантусы тоже побегу, если там будет все плохо. Я же опять не уследил, да? Ну, да, не уследил. Но здесь нормально, я знаю. Здесь-то все норма. Норма здесь. А там нет. А тут нет, тут плохо все. Тут ну, да, тут уже все печально, тут все печально. Чё? Уже? Уже? Я думал, раньше, да. себе, уже? Я думаю, раньше. она потом придет. Фигаси уже идет. Уже хеллоу. Ну правильно уже вечер как? Это даже как-то она поздно пришла. Должно было днем еще прийти, а уже вечер. Она вышла днем и идет два часа, блин. Здрасте, да. Дверь закрыта. Я не понимаю, что будет. Ну, сейчас музыка включится, Будет тырын, тырын, тырын, тырын, тырын, тырын, тырын, тырын. Короче. Так, что там у нас-то, да? Чё у нас происходит? Нам надо еще много чего сделать, короче. Короче, да. Да, много денежки сначала забрать. Да. Ванту стащить, я уверен, да? <связать> Опять. Платит, платит. Кто платит? Я не хочу платить. А кто хочет платить? Я не хочу платить. <связать> платит. А кто хочет платить? Я не хочу платить. Да, естественно. А ты вот из-за этого и таракана завелись. Офигеть. Он ну, здесь прям. Вс, нету тараканов. Че вы тут делаете, тут все нормально. Да, все, уже так просто нельзя сделать. Надо было просто уследить. Так бы 5 евро не потерял. а так потерял. Ах, сейчас раковина еще сломается какая-то, да? Вообще будет замечательно просто. Да, давайте, пшикать, а то вообще какой-то... А то они совсем обнаглели. Каждый д... почти день рак... Ой, эти раковины, что, Почти каждый день эти тараканы бегают. Долбали. И, малые... И полы мыть теперь придется из-за них. Из-за таракашек тупых. По-моему, они все равно есть. Или нет? А не, норм. <звы> Смысл минус 46? 46. о Минус 46! Чего? Какого фига? Как это минус 46? Ну что, издеваетесь что ли? Что? Почему минус 46 так много? Почему? Да, блин, разворачивайся, я не пшикал. Хотя у меня там пшикалка нет уже. Что? Мужик, иди отсюда нафиг, пока я не разозлился. Офигеть. ё -моё. 46, почему? Минус, блин, 646! 46. Офигеть, я просто офигеваю. Сколько надо платить? ты, пожалуйста, мне вообще хреново уже. От таких цен. Какого фига я 46 так... Почему я так много должен? Я не хочу платить столько. Еще евро. Я понимаю, там рублей 146. Но ничего страшного. Взял, отбил быстренько. Но это же не рубли. А -а -а -а -а. Hello. Hello. Там я вообще плохо. Я сейчас вообще... Я чуть в отморок не упал. У меня столько денег. -мо! ма да мне полгода придется отбивать их. Хотя нет, что полгода. Ну да, ну где-то, наверное, полдня, наверное, да. Ну 40, 46, ну уже 40. Ну все равно, минус. Если просто 40, ладно, еще фиг с ним. А так минус еще 46. Бляха, муха. Это просто офигеть. Yes. Кофе? Кофе? Ты что, издеваешься, что ли? Ч ⁇ делать-то? Э, что? Что делать? Кофе как? Офигеть, что делать-то, а? А что делать? На кнопку нажми. На кнопку нажми, дурень. Как кофе делать-то? Что делать? Ну, все походу. А, я не понимаю. Что делать-то? А как? Кофе, в смысле, какое кофе? Ну ч, издеваетесь? Я даже не знаю, как.. А чё? А ч делать-то? Как? Что? Я не понимаю, ты, я, я кликаю, ничего не работает. Что ты прыгаешь, дурень, что ли, совсем? Кофе делай. Ну все понятно. Извините, я не умею кофе делать, меня не учили. <м Dak landing> что ты? А как его делать? Что? Мне инструкцию надо почитать, как его делать. Какого фига? А реально, как кофе делать? хз. Я, походу, обучение этого пропу пропустил. Да ладно, а как кофе делать, кстати? Я не знаю. Ну блинчик, ну что делать-то, ну? А как его делать? Я не понимаю, как кофе твое тупое делать. Как его делать? Что? Что? Что? Я не знаю. Все, Я ничего не знаю. Я по походу все, все промарил. Все про кальмарил, короче. Я не знаю, как кофе делать, серьезно. Оно не нажимается. Я нажал кофе делать, но она не делается. Что за фигня? Я не понимаю, как в это можно играть вообще. Это надо 10 часов в эту игру играть, реально. Чтобы это кофе тупое сделал. А что его как-то? А это что такое? Это не кофе или нет? Офигеть, это кофе я так делаю? Ну нафиг! Я кофе не умею делать вообще. Что делать-то? Что делать-то я не понимаю. Происходит что делать Чё, надо сахара. Офигеть. Я на это полгода. Молочка надо посыпать. Да что делать-то? Офигеть, это сложно. Но я бы за минуту ее не сделал. Офигеть! Кофе сделал! Называется да. Просто потратил время свое и все. Можно я выпью его хотя бы? Я кофе полгода делал. Там да мне легче колу выпить и все. За пять секунд. Офигеть, так эта игра не такая же легкая. Как мне кажется. Вообще не легкая. Это сложная игра. Ну, если честно, в некоторых моментах, да. Либо, или ты, либо я дебил, не умею, блин, кофе делать. Ну, серьезно, что за фигня? Разойдитесь, блин, мне надо помыть пол. Блин, а в дверь? Да войди ты уже, ну. Офигеть, помыть. Мыть. Мыть. Мыть. Мыть. Все, давай, мой. Да, там туалет нормальный. О, что я не смывал, что, я туалет не смывал, что ли? Странно, странно. Очень. Очень странно. Странно. Так, короче, это уже все. Это уже финал. Не знаю, каким образом я уеду на автобусе, если все плохо, но... А меня, в принципе, это не волнует. Как я уеду? Я возьму и сяду и уеду. А мне, в принципе, плевать вообще. Если честно. Мне, в принципе, как-то плевать, как я уеду. Я возьму, сяду и уеду, все. Сяду за автобус, я все и уехал. Ну, вот сейчас, в конце дня, посяду и Мы это вот, уже сяду. Сейчас. Мне надо деньги отбить, хотя бы. Деньги сейчас отобью, и, и все в автобус. Будем в финал. Финал будем, да, делать. Эх, кофе вообще делать не умеем. Я не умею кофе делать, <смех> я не знаю почему. В этой игре нет. Я не понимаю, как так-то? Почему я и кофе не умею делать, я не понимаю. Я вообще, я вообще дебил, походу, если <смех> Как я вообще другое совсем делал? Я просто пытался выдергивать срези. Чё я делал вообще? Она посмотрела, же ну, и дебил, и ушла. Я только умею колу пальцем открывать, и все больше я не умею ничего. Ну да. Ну-ка, здесь, да, в реальной жизни нет. Ну, на жаль, здесь я что-то не умею. Я разучился немножко здесь. Угу. Он разучился. Я-то умеет, может быть, но Я не знаю, как управлять. А, короче. Ну да, я кофе забыл взять. А я, я думал, у меня нету кофе. Но, оказывается, есть. Я думал, у меня кофе украли. А нифига мне не украли. Не украли у меня кофе вообще, нифига. Так, что это такое? Клуб какой-то еще. Короче. Так, ну еще надо еще где-то... Еще 21 доллар нужен. Ой, евро. Чтобы еще как-то выйти. Ой, из минуса Да. Из минуса чтобы выйти, надо еще 21 евро. А где эти 21 евро найти, я хиз. Я за день, наверное... Где-то 50 евро всего зарабатываю. Я не понимаю, как мне эти 50 евро заработать еще найти. Ой, 20 евро найти. Ну, желательно, конечно, больше 20, но.. Посмотрим. Я не знаю, как-то больше получится, нет. Думаю, что да. А ч я мыть полы не могу? Ч издеваешься? Это из-за того, что дверь закрытая, я не могу мыл плыву. А я не знал. Я раньше не знал. Ну, просто я когда раньше мыл полы, я всегда мыл их. Без проблем. Просто дверь была всегда открыта. Я всегда открывал двери. А тут закрытой двери не могу. Блин. Я не могу ничего сделать. Вечно этот мужик сидит полгода, блин, в туалете. Вот этот мужик вечно сидит в туалете. Долго. И там всегда мусор остается. Ну и все, пускай сидит. Мне как-то плевать, если честно. Ну, все, ванну, Опять занят? Что, издеваешься? Как не мыть его? Я не понимаю. О. Я мою все Пол. Прямо в себя. Чего? О, нет. Идите нафиг. Опять мыть пол. Ой, какой пол? Опять ёшиком все там драить опять. А да что же вы за людьёв и такие плохие, да, и дверь полетит. А нет. короче, Ах. ненавижу их вообще. Чего? Ты чё дурец что ли? Ты ж помыл. Нифига себе там чуть-чуть осталось, он не помыл, все, он уже все, уже все, а уже все называется. <смех> Там же было чисто, только что Я же я смотрел, тут чисто было Почему тут уже все грязно? Блин, если я смотрел, тут уже все вантусом опять Не, ну это капец было блин. Да ладно, вы что, издеваетесь? Сейчас ракашки заведутся Опять придется вызывать кого-то Чтобы они опять не тут пшикали все А это дорого, блин, очень Мне это не нравится вообще это уже задолбала как-то. Если честно. Так, денежки надо забрать. Денежки. денежки надо забрать. О, 4. Да я даже в плюс вышел. Нифига себе. Я думал, что я в минусе буду. Я боялся, что я из минуса не выйду. А тут уже в плюсе даже 19 евро. Я даже распылитель сейчас куплю даже да, даже хотя бы как-то так, короче, надо реально уже ехать в автобус, садиться, вот а он будет плохо. Автобус, садимся и уезжаем, нафиг отсюда. Давай. Не знаю, зачем я или купил, ну ладно, пускай будет. Я все равно же приеду. Вы не думаете, что он уехал и все навсегда? Нет, он вернется. Он обещал, что вернется, вот он вернется, вернется он, я обещаю. Ну не я, кто-то да обещаю. Ну я не знаю, мне не могу обещать, я не знаю. Ну он обещал, я помню. Он обещал, что шо... вернется. Никуда он не уедет, все будет норм. Он вернется. Так, а где пошикать? -то? Только там? Что-то что-то. Это точно нет. Это точно так, да или нет? Мне кажется нет. Это не так. Не придется опять пошикать. Я уверен. А я уверен, надо пшикать. Так, я видел следы только что. Видишь, как я быстро вижу все? Я просто глазом увидел, что тут следы были. Вот они. Давай две. Где следы были же? Вот они, вот они. Прошлый раз тут были, теперь сбоку еще. Ну офигенно. Да, офигенно. Сейчас там могут быть следы будут, я не знаю. Посмотрим. Они же не моют обувь. Они их грязные обуви где-то лазили, непонятно где. И приходят, здрасте. Такие, здравствуйте. И все. А я не хочу так. Я знаю, сейчас пшикать придется. Он сейчас выйдет и пшикать почему-то придется. Не знаю почему, но придется. Хотя я пшикал. У меня такое чувство просто. Всегда в конце дня там надо пшикать. И мыть пол. Ну, пол я помыл, он может здесь замусориться. Нет? Ну, завтра замусорится, наверное. Но я не знаю. Мы это уже не узнаем никогда. Замусорится он, не замусорится. На жаль, мы это не узнаем, потому что мы... Куда мы сейчас идем? Куда мы сейчас идем? В автобус садимся, уезжаем нафиг отсюда. В отпуск уезжаем. Здорово, водитель, я уезжаю. Все, можно и уеду хотел. О, спасибо, я всё, я уезжаю Короче, садимся куда-нибудь Давай сюда садимся Короче, всё, уезжаем Всё, уехали Всё, уезжаем, короче, сейчас Короче Короче, всё, вот это вот и есть финал Да, так-то всё Да Сами посмотрите там наличие подписки, если там написано красная кнопка на подписаться, там под, под, подписаться, нажмите на нее и все будет хорошо. Удача будет плюс миллиард, опять же, да, и хорошо в школе будет учиться. Короче, да. А пока ссылка на плейлисты ролики будут в описании, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.